Искали? Вы сделали правильный выбор Меня зовут Вадим Саматов Поздравляю всех с Днем ВДВ Слушайте мою песню С неба на землю, но не ангелы, мы Хочу выразить благодарность Кафе Восток за поддержку Моего творчества За ВДВ Вы сделали правильный Выбор. Подробности в описании к этому видео.